Всем Дискорд, с вами Лорд Альтаир. И сегодня особенное видео. Я хочу поговорить о будущем своего канала, что будет дальше. На фоне вы видите игру Meltal Pony от Gameloft. Тут сейчас битва с омброй, с умброй. Но это я так для вида сделал. Из-за новых правил YouTube я... Не могу использовать монетизацию на МВ. Спасибо, Google. Если раньше можно было там... Одни видео отсортировались, другие нет. То есть какие-то попадающие под авторские права, им просто монетизацию отключили. Теперь же, если сделаешь видео такое, монетизацию отключить на весь канал, а не на, только на те видео. Так что теперь, к сожалению, мне придется... Либо сделать АМВ полностью платными, либо перейти на создание 3D-анимированных АМВ в Source Filmmaker. А если хотите АМВ, то извольте платить сами. Для АМВ я открою страницу на Патреоне, там сможете платно смотреть АМВшки, потому что бесплатными они больше не будут, по понятным причинам. Так, что дальше? Видеоигры. Постараюсь почаще делать видео с играми. Особенно по игре Marvel Битва Чемпионов. Как раз новый уровень появится 2 октября. И я начну проходить его на канале. По игре Metal Pony тоже будут видосы, как я буду проходить. Если вот такие же темы будут с битвами с врагами, то тут можно интересно и поговорить. Также в следующей игре... В следующем году выходит игра по названием Doom и Eternal. Если будут деньги, чтобы ее купить, то прохождение тоже буду записывать. Ну, с AMV, конечно, все ясно, они теперь платные. Хотите посмотреть АМВ, задонатьте, тогда сделаю AMV-шку. Потому что монетизацию я на ней уже включить не смогу. Только 3D-анимации будут бесплатные. Теории! Да, теории, пока у меня. Были только поледебак, который я удалил. Но собираюсь сделать теории по Мальталпоне тоже. Особенно после конца восьмого сезона моя теория про образование квестры очень даже реалистичная теперь смотрится. Потом. Еще я собираюсь переделать заставку своего канала с вот этой значка. Сделать анимированную 3D-заставку. Если получится, может даже кому-нибудь тоже будут заставки делать. Особенно хотел бы приложить Кентаку сделать заставку в Souls Fail Maker с анимированным чужим. Достаточно, думаю, классно будет смотреться. Так, ссылку на Patreon, да. Если кто хотите, задонать. Если хотите amv теперь ссылку на донатPay будет тоже в описании. Потом спора. Творения по споре тоже будут, потому что нужно же что-то выкладывать, поэтому будут творения в споре. Из 3D-анимации у меня сейчас в проекте а, анимация по кроссоверу Portal и Metal Pony под песню State of Isolation. Vocaloid State of Isolation. Я так до сих пор не доделал АМВ про WITL. Его я выпущу бесплатно, потому что там особо такого ничего нету, там все анимации... Там все видео неофициальные, так что повыдли будут. Хотя я, наверное, буду выкладывать бесплатно только те амв-шки, которые не попадают под авторское право. Например, Гарти Фолз они не банят. Вот Диснеевские некоторые мультфильмы не банят. Вот My Telpo не банят, поэтому они будут платные. А с при этом по планетам будет бесплатно. И перед тем, как я закончу, потому что Умбра еще не побеждена, мне еще долго копить. Можете написать, что вы думаете, и какие-то свои предложения в комментариях. Почитаю, может, что-нибудь придумаю. Что еще можно сделать, кроме платных АМВ и 3D-анимаций. Почему 3D? Потому что Adobe Flash я не освоил. Там больше возни, конечно. Потому что там она покадровая. Там возни больше, чем тут. Всем пока, до новых встреч, если они будут, и в пару минут можем посмотреть, как идет битва Короля Сомбры и Королева Кризали с Сумброй.